об этом говорить а, и у нас сегодня в общем, я так думаю действительно это не просто концерт а концерт разговор вот и кажется что ну, может показаться что вот, эти темы совершенно такая однозначная вот а я как бы уже понимаю что вот, там, начи начинаю говорить на эту тему, возможно, общем, это действительно могут быть там, не просто монологи, а какие-то диалоги, и, может быть, даже спор о каких-то вещах, потому что это все э, совершенно непройденная как бы, штука, и, на самом деле, очень много моментов, по которым мы, в общем, все, все до сих пор не договорились. Ну, давай, Давайте я, в общем, тоже я буду чего то читать, играть, наверное, что-то поговорим. А, собственно, 29 октября же каждый год на Луганской площади это происходит мероприятия, акция чтения имен. Наверное, все знают, вот. а в этом году там не было. Но теперь это все перебирается в такой распределенный формат. Вот, а несколько лет назад, я помню, мы даже с Димой там случайно встретились, и ну, я, я, я сам на самом деле только несколько лет назад об этой акции узнал, и я был очень сильно впечатлен. Вот, со со собственно, все, все, все, наверное, знают, что просто приходят люди, там, устраиваются в огромную дли длинную, развивающуюся очередь, и просто читают это, имена по, по списку, имена репрессированных. Вот кто-то кто говорит про своих близких, а кто-то просто приходит и берет там, очередные имена из списка. И список, но ну, вот эта акция уже много-много лет проходит, и вот половину списка как бы зачитали. Вот такое стихотворение. Читают люди имена в разгаре осень. Зарезает бритвы и микрофон, разноголосье. Здесь по спирали целый день идет движение вокруг скалы, что помнит жертвоприношение. Читают люди имена родных и близких, заменят кровное родство, родство по списку. А за окном, а из окна глядя, из, а из окон глядят глаза особой части. У них ведь тоже есть родство, родство по масте. Читают люди имена, олеют свечи. Надежда воскресает здесь на человечность. Пока есть те, кто не сумел остаться дома. И шанс, что избежит страна огня со дома. Но все же надежде вопреки Есть место страху Вдруг не догонит ту черепаху. Пока читали имена давно забытых, Пополнил список паренек В СИЗО избитый. И до него дойдет черед. И будет верно. В разгаре 37-й год, век 21-й. Да, давайте сыграю что-нибудь. На самом деле... Ну, что хотелось бы сказать, мы из года в год э, повторяем то что, э, то, что очень важно, как бы, чтобы тема а, вот, сталинских репрессий была обществом отрефлексирована, потому что это какое-то единственное лекарство от того, чтобы э, такая история из раза в раз повторялась, вот. И э, кажется, что, кажется, что в Германии это поняли. Вот. Мы этот урок никак не пройдем. И вот у меня столько ощущение заключается в том, что как бы, мы уже как бы, первую сдачу этого урока опоздали. То есть теперь нам предстоит еще отреф отреф отреф отрефлексировать все то, что у нас происходит. Как бы... Здесь сейчас, и отрефлексировать уже, соответственно, все, все, что с нами было, и как мы пришли к тому, где мы находимся сейчас. Вот все, все это, соответственно, эти долги они никуда не деваются, но они, собственно, нарастают, и как бы неизбежно мы как-то с этим должны будем справиться. Непонятно кто как. Смотрю на небо, пишу серый дым зрелищ как и хлеба, хватает молодым За окном теплее, пусть и не спеша Чего ж труднее с каждым днем дышать Из ящика нам в уши льют про третий рим. Пустота снаружи, пустота внутри Пустота снаружи, пустота внутри. В головах разруха, Мрак и путь тюрьма, Страну накрыла глухая египетская тьма. Кто нам путь осветит? Кто все приснит? Кто за все ответит? Кто нас все простит? А нас асфальте лучше, разбиты фонари. Снаружи, темнота внутри, темнота снаружи, темнота внутри, как же так нелепо мы отдали свой дом, На духовно скрепах выстроен садом, Пока мы, словно в коме, Искали путь по тьмах царились в доме ненависть и страх но вороны все кружатся ночи до зари Идет война снаружи, идет война внутри Идет война снаружи, но главное внутри и Быть пророком страшно, но чувствую одно Что подлодка наша залегла на дно в перископе солнце чистый окаем, Но кто из нас дождется, Команду на водым, Ты никому не нужен, стань строили, умри, Нет любви снаружи, нет любви внутри, нет любви снаружи, осталось ли внутри. Я видел хвостные лица. Горящие глаза И мне страшно. полиция Не страшен автозак Они не ходят в ногу, не дышат В унисон Как хочется и Богу чтобы это был не сон И ты, хоть безоружный И не богатыри Открой дверь Наружу свободе Изнутри Открой дверь Наружу свободе Вот, все эти песни и стихи, да, которые звучали, вот. но есть одна мысль, с которой я, наверное, ну, у меня некоторые возражение вызвала. Я не готов сказать, что сейчас стало как-то сложно различать, где добро, где зло. Может быть, я с этим бы чуть больше согласился лет 10 назад. Вот. Сейчас я с этим не могу согласиться, но я могу объяснить, почему. Все, вот, не знаю, в курсе истории, например, Сергея Савельева. Видимо, нет. Это совсем недавняя история КП. Ей еще не прошло, в общем, месяца. Сергей Савельев, он был... ...заключенным. Если я правильно понимаю, по, возможно, по сфабрикованному делу, связанному с, с наркотиками. Может, не по сфабрикованному, не знаю. Вот. Собственно, он э, довольно быстро устроился на административную, как, бы, как сказать, должность. Он, как бы, на возглюченном поручают какие-то технические работы. Он был системным администратором в колонии. Вот. И имел, соответственно, доступ... К серверам этой колонии и более того к серверам многих других колоний потому что они связаны соответственно сетью вот и собственно он как бы свой срок отбыл и собственно что что он сделал он прежде чем покинуть соответствующее заведение он выключил архивы пыток это с видеорегистраторов колонии которые происходили в этой колонии и многих других собственно откуда взялись эти архивы это отчетные архивы перед заказчиками силовых структур вот то есть понятно, что просто так они не хранятся они не должны были сохраниться как бы они сохранились исключительно благодаря ему вот собственно его быстро вычислили там, ему угрожали смертью но как бы чудеса случаются, он сумел бежать за границу и вывести этот архив. Собственно, это дорабатные диски, на которых пытают и убивают людей. Вот. И я могу однозначно сказать, что те, кто пытают людей, даже если эти люди там, преступники, это как бы однозначно зло. И у меня здесь вот никаких вопросов ну, как бы быть не может. И как вы думаете, какое развитие эта история? Ну, развитие простое, как бы сейчас э, э, Савельева объявили в международный розыск как преступника. Вот. Это разглашение Густайна. Разглашение Гостайни, да. Вот. поэтому как бы, э, реально сейчас как бы никакой сложности. Э, с определением, где добро, где зло, по большому счету, нет. Другая проблема есть, как бы... В целом, как бы, люди хорошие, я думаю, что там, Мало кто считает, что пытки — это хорошо. Вот, хотя, вот, недавно был опрос, и 20% считают, что в некоторых случаях они допустимы. Вот. Но, в целом, как бы... — Но не против них, как Конечно, конечно, конечно. Ну, в, целом, в целом люди как бы, нормально, хорошие. Вот. Они понимают, что пытать нельзя, фабриковать уголовные дела нельзя. И такое ощущение, что вот если бы, как бы не знаю, вот это осознание того, что происходит как бы, здесь и сейчас, как бы, рядом с нами, там, в Москве, в Красноярске, там, где, где, где угодно, там, вдруг возникло бы в головах людей, и кажется, мы просто в другой стране бы проснулись. Вот. Почему-то это не происходит. Большой вопрос, почему? Вот, потому что мы сейчас, опять же, если там лет 20 назад там, был там, мало чего, просачивалось наружу. Мы сейчас живем в век, когда очень сложно что-то скрыть. Вот. Видите, бы <сёстит> <сёстит> наружу всплывает гигабайт пыток, всплывают вся информация там, по всем сфабрикованным делам, все это известно. Это да, настоящий. Прямо и не здесь всплыть, сейчас. Если бы он не выкачал, могло, правильно? да, могло. Но всплывает Чтобы сейчас как бы, очень много всего. И вопрос, почему как бы, это не щелкает, и почему все продолжается и становится каждым днем все хуже. Ну, у меня предположение такое, что как бы, вот этот эффект как бы, переизбытка информации, он уже как бы несет. Ну, по, по сути, это защитная реакция. Это очень, очень сильный психотравм, потому что если как бы ты как бы с этими фактами не знаком, если ты как бы считаешь, что у нас как бы в целом все хорошо, а если не хорошо, то это там на местах, то вот, осознать, что люди, которые тебя должны защищать, они занимаются и убийствами, это, это очень тяжело, это очень травмирующее осознание, и мне кажется, что просто Психика у человека так срабатывает, чтобы как бы, защищаться от всего этого. Вот. И что с этим делать, как бы, на самом деле мне не очень понятно. Вот. И другая, как бы, проблема, как мне кажется, большая, это некоторая, ну, как сказать, на мой взгляд, как бы, не совсем правильная попытка осмысления нашего опыта, Потому что, ну вот мы, мы говорим, надо осмыслить, осмыслить надо обязательно, но вопрос осмыслить как? Потому что, когда вот обо всем этом рассказываешь, что смотрите, людей пытают, нельзя людей пытать, смотрите, фабрикуют уголовные дела, и там каждый может попасть под раздачу, нельзя так делать, то постоянно слышишь это то, что... не постоянно, но слышишь а, то, что слушать лучше, это... Не, не надо об этом говорить, не надо, потому что, помните, что было в семнадцатом году? Вот сейчас это... Вы выходите, говорите об этом вслух, и что будет? Ну, на самом деле, это, конечно, очень большая ошибка, это просто подмена причин и следствий, вот. И все эти ужасы, которые, соответственно, когда-то страна пережила, мы все рискуем их пережить, просто сидя на месте и ничего не делая, вот. И, как, и собственно, и можно сказать, что и в том числе все эти ужасы и тогда были, по той причине, что те люди, которые изначально, как бы, та интеллигенция, которая говорила о каких-то проблемах, ну, собственно, их точно так же заткнули. Вот. а когда, как бы, Когда, соответственно, адекватным людям не дают возможности говорить, и никакой реакции не происходит, ну, Просто инициатива, соответственно, берется тем людьми, которые как бы, уже э, имеют другие цели и, и не жалеют средств, соответственно, это. И поэтому вот эта позиция как бы пока что, пока что в нашем обществе таких маргиналов очень-очень мало. Они есть, но это просто очень маленький процент. И все, все те, кто пытаются э, вслух заявлять о каких-то существующих проблемах, это совсем не те люди, которые э, вершат кровавую революцию. Это те люди, которые пытаются их не допустить. Это очень важно понять и осознать. Вот. Потому что катастрофа, она, мне не хочется говорить, неизбежно. Вот, ну, но мне всегда хочется верить э, во что-то лучшее. Но вся в случае катастрофичные сценарии, просто при попустительстве ничего не деланного, и молчания, они очень вполне себе вероятны. Собственно, сейчас, а, а, сейчас, вот прямо на текущий момент, в стране 420 лет заключенных. Вот, это в пять раз больше, чем, чем 5 лет назад. назад. Вот. Все, все это растет очень быстро, при этом а, а, беда в том, что это стало... То есть в какой-то момент, а, что я говорю, что вот мы провалили урок рефлексии а, истории сталинских репрессий, потому что в какой-то момент это перешло с каких-то частных случаев, это стало системой. Почему это стало системой? Потому что, во-первых, все те, кто проявляют то есть какую-то, видимо, активность за ними приходят. Приходят за ними. Приходят за их родственниками, как ни странно. Вламываются с обысками ночью или там, в 4 утра. Вот. Хотя законом такое запрещено. Фабрикуются уголовные дела. Вот. Плюс, ну, опять же, люди свои часто думают, что, как бы... Это касается только активистов, их это никогда не коснется. Нет, как бы, ну, в этой машины, как бы, тормоза уже спустили, и, собственно, если политически заключенных, там, 420 человек, то счет людей, которые сейчас сидят в тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам или показаниям, выбитым под пытками, я думаю, что, ну, там, я боюсь давать оценки, но я думаю, что, там, не несколько тысяч. Вот. Собственно, вот примерно об этом, да, я, я хотел поговорить. Очень, очень важно, мне кажется, во-первых, не молчать, там, называть как бы зло-злом, а не чем-то черно-белым. Мир действительно сложный, у нем много всего черно-белого, но как бы есть как бы и, и не все настолько сложно. Вот. Неправильно ставить акценты. А, что-то я все говорил, я, наверное, все, я все свое время выговорил. Да, да, Давай, Давайте сейчас еще песенку сыграем. Перемолотым души, не зализаны раны, Умение слушать людям не по карману. Что прикажешь делать со сознанием этой беды? Я пытаюсь петь, я пою, как умею Ведь молчание смерти а мне выстачу живее Но в каждой песне привкус талой воды Скользкое время, скупое на чувство, Все та же дилемма, ложа прокруста, Вспыхнуть героем или потухнуть во мгле Любить весь мир легко Это лишь шар под ногами Но так же мы далеко От всех тех, кто рядом с нами И согревая других Ты рискуешь остаться в зале Это кромешный мрак Ему не видно конца То ли вселенский бардак То ли воля творца Это бескрайний блюз Я стою на краю Удержусь Черные люди, а до них люди в сером, За награду валюте, занимаются делом, Вставание с колен до исхода судного дыня.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 под мостом живет пес, раздербанья на ухо, Разобранный нос, но присутствует духа, Его бездонные глаза, я буду учиться всю жизнь. Это кромешный мрак, ему не видно конца, То ли вселенский бардак, то ли воля Творца, Это бескрайний Удержусь, я еще удержусь. Спасибо, я во втором отделении, я там больше всего по почитаю.